Итак, 18 января полнолуние в раке в час 48 по киевскому времени, очень сильная, связанная с кардинальными переменами. В этот же день начинается новый социальный цикл. Ось лунных узлов переходит в ось ресурсов, телец Скорпион, что принесет глобальные финансовые преобразования. В знаке Зодиака Рак Луна имеет статус управления. На физическом плане Луна является огромным материальным объектом, находящимся в непосредственной близости от Земли. Поэтому все люди, а также животные и растения ощущают смены ее фаз. Полнолуние в Раке принесет благоприятные влияния, поможет обрести душевное спокойствие, решить семейные вопросы, имущественные дела, разобраться со сложными темами рода. Полнолуние в Раке возвращает к своим корням. Усиливается привязанность к собственному дому, родителям, семье и детям. Ближайшие две недели после полнолуния в Раке – это период эмоционального подъема, тонкого восприятия мира и проницательности. Усиливается творческое воображение. Многие люди обретают душевную гармонию. А благоприятный психологический фон окажет благотворное влияние на все жизненные сферы нумерология числа 18 очень позитивно это своеобразный итог пройденного пути энергия 18 схожа с лунными влияниями число 18 запускает процессы переосмысления проверки способствует углублению в поисках причин и следствий в самые потайные уголки жизненных систем 18 Инское число, что еще больше акцентирует фиксацию на сфере непроявленного, на чувствах, ощущениях, образах и впечатлениях. Задача 18 ⁇ показать, что стоит за красотой и болью окружающего мира. Мечты и надежды на стадии 18 воспринимаются как потребность обрести своеобразный покой. В числе 18 огромный опыт поэтому полнолуние в раке 18 января поможет осознать что мечты и реальность это разные понятия не всем мечтам суждено сбыться и только в мире иллюзий а не в реальности 18 может это представить число 18 проводит достаточно жесткий отбор для дальнейшей реализации самых искренних стремлений только те процессы, которые взаимосвязаны, последовательны со всеми предыдущими стадиями, проявятся и осуществятся. Полнолуние 18 января в знаке рака поднимет личную сферу жизни, переживания, память, сакцентирует мир эмоций, вопросы преемственности поколений, родовые связи. Впечатления от событий, произошедших 18 января, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Поэтому все, что происходит с вами и вокруг вас в этот день, впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено. Более того, с 14 по 30 января совпадает период ретроградности двух личных планет – Меркурия и Венеры. А это замедляет любые процессы, откладывает отпечаток в душе и подсознании по любым ситуациям в личных и деловых взаимоотношениях. Сразу же после момента полнолуния наступает период Луны без курса, до 6 утра 2 минут по киевскому времени, после чего Луна перейдет в знак Льва. С одной стороны, хорошо, что ночью холостая Луна, активность минимальна, но с другой стороны могут быть тревожные сны из подсознания поднимаются страхи главное с утра не принимать решения и не делать выводы на основании того что приснилось ночью В течение дня может быть подавленное состояние однако как вечер 18 января большинство людей войдут в привычный жизненный ритм в дни полнолуния с 17 по 19 января Старайтесь контролировать темную сторону своей личности, чтобы не дать волю собственным слабостям. В это время увеличивается вероятность совершить ошибку, которую потом будет сложно исправить. Это время лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить свои недостатки. В полнолуние необходимо найти возможности и ресурсы, чтобы уравновесить внешнее и внутреннее, социальное и семейное. Лучше сбросить темп и провести день полнолуния в уединении или с родными, любимыми людьми. Также полезно провести время в компании людей со схожими принципами и жизненными целями, с друзьями и единомышленниками полнолуние 18 января это оппозиция луны в раке и Солнца в козероге то есть солнечные и лунные принципы противопоставлены друг другу заставляют нас делать выбор задумываться о жизненном предназначении и духовной наполненности луна символизирует образ матери а солнце отца полнолуние в раке прекрасный день чтобы объединиться с семьей позвонить родителям, дедушкам и бабушкам, поговорить с ними о жизни. Подходящее время для того, чтобы решить все сложные семейные вопросы и наладить взаимоотношения с детьми, родными и близкими людьми. Полнолуние 8 января произойдет во вторник, это день Марса. Поэтому в ближайшие две недели до новолуния 1 февраля обстоятельства заставят людей действовать, выходить из зоны комфорта. Марс движется по знаку Стрельца до 25 января. Потом приходит знак Козерога, где имеет сильный статус. Экзальтация. Из 25 января жизнь начнет бить ключом. Сил и энергии прибавятся. Полнолуние 18 января происходит при гармоничной конфигурации с лунными узлами. И эта конфигурация называется повозка. Очень сильное и эффективное взаимодействие светил с кармическими элементами, лунными узлами. Достаточно динамичная конфигурация, вызывающая потребность в коллективной деятельности. Напряжение, создаваемое оппозициями, разряжается через гармоничные аспекты Луны и Солнца с лунными узлами. Эта конфигурация дает желание развивать способности, находить выход из сложных ситуаций, учит взаимодействовать с другими людьми и участвовать в коллективной, партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты. Полнолуние в Раке 18 января активизирует потенциальные способности человека к позитивным изменениям. Управитель дня полнолуния Марс поможет добиться поставленной перед собой высокой цели, и с 25 января еще больше появятся возможностей для этого. Наконец месяца можно запланировать самые важные и непростые дела. Большинство из них благополучно завершаться. В ближайшее время открываются ранее закрытые двери. Многие люди получат возможности развиваться и совершенствоваться. После полнолуния 8 января легче будет найти пути, которые помогут проявить свои способности. Также полнолуние в Раке помогает решить конфликт путем мирных переговоров. Очень мягкие, ненавязчивые по своему действию инициативы принесут удовлетворение самому человеку и окружающим. Однако до 1 февраля неблагоприятное время для внедрения новых идей и планов. Долгосрочные дела и проекты лучше отложить до 4 февраля. А пока можно заняться тем, что уже знакомо, где уже есть база и заложен фундамент. Это подходящий период для внесения изменений корректировок, устранение затянувшихся конфликтов. Январская полнолуния открывает нам путь к гармонии, душевному спокойствию, красоте и любви. Ведь луна в раке очень плодовита, способствует усилению интуиции, здоровым эмоциям, внутреннему спокойствию. Помогает сохранить жизнь, укрепить физическое и психическое здоровье. Усиливает иммунитет, инстинкт самосохранения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 Раки, скорпионы и рыбы очень сильно почувствуют влияние полнолуния 18 января, которое принесет больше позитивных событий, поможет решить сложные вопросы. Козероги в это полнолуние осознают многое, смогут проанализировать свои ранее совершенные ошибки и сделать правильный выбор. Овные весы могут оказаться в напряженных внешних обстоятельствах. Но все препятствия преодолимы, главное не совершать резких движений и действовать обдуманно. Тельцы и девы могут получить счастливый шанс изменить жизнь к лучшему, поэтому сконцентрируйтесь на своих целях, старайтесь быть в курсе происходящих событий.